Всем привет! С вами Юлия и мой факультет рукоделия. Я надеюсь, что вы меня не сильно потеряли, тем более, что я пропала не просто так. Тот, кто следит за мной в Инстаграме, конечно же, уже знает, какой сюрприз я приготовила для вас. Там, в Инстаграм, мы начали эту неделю с того, что обсуждали идеи для подарков к Новому году. Ведь декабрь уже не за горами и наступает пора выбора подарков для своих родных и близких. Я предлагаю не откладывать это увлекательное занятие на потом, заранее подготовиться к празднику и навязать всем подарки своими руками. А я вам в этом помогу. Я приглашаю вас на свой бесплатный марафон по вязанию «Носки от адая, на котором мы вместе с вами свяжем носочки для всей вашей семьи. Как вы уже поняли, вязать мы будем носочки и не просто вязать по описанию, а понимать то, что мы вяжем. На марафоне вы узнаете, как сделать расчеты для любого размера носков. Я покажу вам несколько вариантов вязания пятки, расскажу, как найти и встроить узор, а также вы узнаете, что сможете связать абсолютно любые носки. Я вам гарантирую, вы точно разберетесь со всеми расчетами и тонкостями, потому что я для вас подготовила подробный файл, в котором все по теме и нет никакой воды. Записала подробные видео каждого этапа, а еще мы с вами будем встречаться в прямых эфирах и разберем все возникающие вопросы на практике. Так что за неделю марафона вы точно свяжете свои носки, а может быть и не одни. Для участия вам нужно перейти по ссылке, которую вы найдете под этим видео, и, конечно же, пригласить с собой подруг, чтобы вязать было веселее. Так что обязательно поделитесь этим видео в соцсетях. К началу марафона приготовьте любую носочную пряжу, спицы, заряд на работу и отличное настроение. Жду вас на марафоне носки от ада я, с вами была Юлия и мой факультет рукоделия.